Привет! Меня зовут Ирина, и я дизайнер интерьера. Я рада тебя приветствовать в школе маленького дизайнера. Скажи мне, ты любишь рисовать? А придумывать что-то интересное? Если да, то приглашаю тебя на увлекательные уроки по дизайну интерьера, где ты научишься придумывать и декорировать интерьеры. Интерьер – это все то, что ты видишь внутри здания. Посмотри внимательно на свою комнату. Из чего она состоит? Что в ней есть? Пол, стены, потолок, дверь, окно, мебель, светильник или люстра, игрушки. Есть что-то еще? Давай сегодня с тобой займемся декором стен. Рисуем вместе. Возьми листок, карандаш и линейку. Нарисуем контур стены и дверь. Если хочешь, то можешь скачать готовый шаблон под этим видео. Пусть мама распечатает его тебе, и ты можешь рисовать прямо на нем. Представь, что это стена в твоей квартире, и нам нужно сделать ее интересной. Давай раскрасим ее. Можем взять кисти и краски. Какие твои любимые цвета? Можно всеми ими раскрасить стену. Посмотри, как интересно получается. Давай представим, что это такие красивые обои. Можем воспользоваться цветной бумагой. Можно вырезать что-то интересное, а можно рвать и приклеивать прямо так. Возьмем карандаши. Нарисуем вот такие полосочки. Как ты думаешь, что это будет? Давай представим, что это деревянные рейки. А еще нарисуем пару картин рядом. Переворачиваем карандаш, макаем стеркой в акварель и получаются вот такие обои. Вариантов может быть очень много. Все зависит только от твоего желания. Прояви фантазию, у тебя обязательно все получится. Напиши внизу работы, как тебя зовут и сколько тебе лет. Сфотографируй и пришли на электронный адрес школы. Мне будет очень интересно посмотреть, что же у тебя получилось. Если тебе понравились такие уроки, не забудь поставить лайк и подписаться. Тогда ты точно не пропустишь следующее занятие. Ну а я буду ждать тебя на следующем уроке. Пока-пока!